В Казани вообще впервые или, может быть Нет, не я не, не впервые. У меня совместная работа здесь есть, с институтом Завойского. Так что я приезжаю сюда достаточно регулярно. Скажите, пожалуйста, подробнее об этой работе. Об этой работе? Да. Мы работаем с, с однофотонными оптическими чипами. Это совершенно новая технология. Пока еще ее э, нигде в производстве нет. И может быть мы будем первыми. А здесь, в Казани, в институте Завойского, мы работаем над источником одиночных фотонов, которые можно поставить на оптический чип. А и, с Казанским федеральным университетом есть м какие научные связи? Нет. Нет, пока нет. Ну, невозможно распространиться везде. Надо как-то себя ограничивать. Ваши ожидания от этой конференции? Э -э ну, во-первых, я член Совета. Я ожидаю, что мы сегодня примем решение... О следующих мегагрантах еще 40 выдающихся ученых получат лаборатории в нашей стране. Вот это ожидание на сегодня. Угу. А от Казанского университета много заявок на мегагрант? Э, вообще немного. немного. Как вы оцениваете но, шансы? Э, но, надо сказать, почти нет университетов, где много. Угу. Это все равно штучный товар, и поэтому их и должно быть мало.